Разными мифами и тайнами был наполнен Казанский федеральный университет в ночь 15 ноября. Состоялась десятая серия научно-популярного проекта Про наука в КФУ. Чем гостям запомнилась эта ночь, узнавала наш корреспондент Анна Глазунова. На одну ночь Казанский федеральный университет превратился в загадочное и мифическое место. Здесь прошла 10 юбилейная серия научно-популярного проекта Про наука в КФУ. Как отметил ректор университета Ильшат Гафуров, несмотря на холодную погоду, пришло много детей, студентов и родителей. Ночь науки состоялась в честь 214-го дня рождения университета. Идея была такая, чтобы обыватели, люди, которые живут в Казани прежде всего, они приобщились ко всему тому что делает наш Казанский федеральный университет. Побольше узнали о нем. Особый интерес к точке науки в КФУ проявил и первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов. Это действительно брендовый проект для Республики в целом, не только для федерального университета. Вот эта форма она наиболее интересна, наиболее современна, наиболее востребована. И год от года количество ребят и родителей, которые приходят сюда подтверждает, что эта форма и дальше будет жить. В своих лекциях преподаватели Казанского университета рассказывали о работе человеческого мозга, о роботах, фантастических существах и многом другом. Доцент химического института имени Бутлерова КФУ Аркадий Курамшин развенчал несколько мифов правильного питания и здорового образа жизни. Совершенно не очевидный для многих миф. Многие говорят, что вот на ночь ни в коем случае не нужно пить складку и газировку, лучше выпить стакан молока. На самом деле калорийность стакана молока в полтора раза выше калорийности газировки, поскольку в молоте содержится еще и жиры. Помимо лекций, всех участников ожидало научное шоу «Фокусы и феномены», выставка от музейного комплекса КФУ, книжная ярмарка и химические опыты. Мы представляем секцию продукты питания под микроскопом. Особенно это для садоводов и огородников будет интересно и актуально, когда они могут подойти к нам и узнать, что нужно сажать. То есть так и детишкам будет интересно как выглядит, например, картошка под микроскопом или же свекла. Все желающие могли сыграть футбол будущего. Они умело управляли с компьютера робофутболистами. Гости проверили свою интуицию в увлекательных экспериментах, узнали, кто считался самым большим фальсификатором в истории и почему люди видят инопланетян. На ночь науки пришло около двух тысяч человек. Интерес был к происходящему как со стороны детей, так и взрослых. Я пришла сюда, чтобы узнать более подробней. Э, про э, интересных получается, организмов, которые э, живут в наших водоемах, э, в каких-то местах, которые мы не знали. Мне интересна тема программирования. В общем, э, хочу связать с этим профессию в свое будущее. Э, да, один из главных э, ну, вузов, куда хочу поступить, скорее всего, будет КФУ. Сейчас я разбивала розу. Мы розу поместили в сосуд жидким азотом, она замерзла, а потом мы ее разбивали много всего, связанное с микроскопом. Посмотрела. Конечно же, это все впервые, потому что... Это мне очень впечатлило. Гости принимали участие в играх и викторинах, а лучшие ответы были отмечены призами от партнеров проекта. Ночь науки началась в 17.00, а с 9 до 11 вечера гостей ожидала развлекательная программа, выступление творческого коллектива Инженерного института, научный стендап, а также электронная и экспериментальная музыка. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универ -Ньюз. Актуальные вопросы исламоведения и исламского образования стали темой восьмого международного форума ⁇ Ислам в мультикультурном мире ⁇ Подробности смотри далее. В Казанском федеральном университете состоялось открытие восьмого международного форума «Ислам в мультикультурном мире». Традиционная диалоговая площадка собрала в Казанском университете более сотни крупнейших ученых, представителей духовенства и государственных структур для обсуждения актуальных вопросов исламоведения. Это уже, как вы знаете, восьмой форум. И то, что он продолжается, то, что он давно превратился в регулярный, свидетельствует о важности тех тем, которые мы здесь обсуждаем. И, в частности, это роль ислама в современной жизни, в современной политике, в современных международных отношениях. Общее понимание значимости поднимаемых здесь вопросов способствует укреплению межконфессионального диалога и создает задел для совместной работы академического сообщества, духовенства и органов власти при решении множества различных задач. Казань действительно, 210 лет назад, заложив такую основу для российского исламоведения, и затем была подхвачена Санкт-Петербургом, Москвой. Дает хороший результат и хорошие примеры, как в мире и в гармонии могут спокойно жить и трудиться представители разных традиций, разных религий. Восьмой международный форум «Ислам в мультикультурном мире» проходит в Казанском университете с 14 по 16 ноября и действует с 2011 года. Диана Шилова, Леонид Влесьяров, Универньюз. В КФУ состоялись садыковские чтения, посвященные философу Карлу Марксу. Какие темы обсуждали на конференции, расскажем в нашем сюжете. В Казанском федеральном университете открылись шестые садыковские чтения «Призраки Маркса между будущим и грядущим». Мероприятие объединяет ученых философского направления с различных регионов России. В рамках конференции участники обсудили наследие Карла Маркса, а именно влияние его деятельности на СССР, значимость марксизма в современном Китае, а также другие темы, связанные с этим ученым и философией. В основном все-таки мы интересуемся больше проблемами социальной философии, потому что у нас, как мы считаем, существует. Школа социальной философии на нашем отделении, в нашем институте. Поэтому больше такие вопросы связанные с развитием современного общества, с его рисками, с угрозами, с положением человека в этом обществе, в том числе и в российском. Садыковские чтения названы в честь основателя отделения философии в Казанском университете, доктора философских наук Марата Садыкова. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. День карьеры прошел в Институте вычислительной математики и информационных технологий КФУ. В мероприятии приняли участие одни из крупнейших компаний как в России, так и в мире. О том, какие перспективы открыты для студентов, узнала Лиса Наюпова. 16 ноября прошел день карьеры Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета. Мероприятие проходило в формате выставки, в рамках которой представители IT-компаний рассказали студентам о возможностях трудоустройства, участия в проектах компаний и последующего карьерного роста. В выставке приняли участие такие компании, как EY, PWC, KMPG, одни из крупнейших в мире компаний, предоставляющих профессиональные услуги по консалтингу и аудиту, а также многие другие. По словам директора института, подобные мероприятия вызывают большой интерес у студентов, поскольку это решает проблемы будущего трудоустройства выпускников. Институт высшего математики и информационных технологий востребованы на рынке труда. Безусловно, этому способствует, скажем так, трансформация, цифровая трансформация всего нашего общества и переход на концепцию. Индустрия 4.0 в цифровой экономике. Студенты института считают данное мероприятие своеобразным мостом, благодаря которому они могут узнать больше о компании и набираться опыта по своей специальности. Лесяна Юпова, Виолетта Басова, Универньюз. В Казани обсудили проблемы экологии Приволжского федерального округа. О проведении межрегиональной научной конференции «Экология родного города» расскажем в следующем сюжете. В Казанском университете при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан прошла межрегиональная научная конференция «Экология родного города». Участники, специалисты в области географии, учителя школы, преподаватели вузов, студенты и аспиранты представили свои доклады. На открытии конференции выступили председатель татарстанского отделения РГО Дмитрий Шиллер, первый проректор КФУ Ясмин Зарипов и директор Института управления экономики и финансов Наиля Багаудинова. Здесь специалисты в каждой своей области будут рассказывать о том какие проблемы есть в нашем городе, как их можно решать, как чувствует себя животный мир, какие есть проекты по развитию нашего города. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!